Забегаем направо, потом вбегаем в Александровский сад и по центральной линии. Там сейчас не по центральной, мы чуть левее возьмем, потому что там ремонт идет. И бежим тоже через весь Александровский сад. И забегаем уже здесь на Красную площадь. И непосредственно здесь опять сначала. А как получается, потом не тратит? Да, 320. Побежите тогда до напряжен. Ну что, новая точка. Беговой клуб Никольская. Ну что, вы с нами, девчонки? Побежали? Что, бежим? Все. Все. Круто бежим по Красной площади. Привет. Все. Побежали, побежали. Приближаемся к Красной площади. Сейчас будет историческая часть маршрута. Вот мы на красной площади. Здесь идет подготовка к фестивалю с пасской башни. Опа! А, думал я когда-нибудь, что буду делать пробежки по красной площади? Точно нет. А тогда больше <с, <pitch> <Да>, да, с Красной площади. Эх! А круто было бы, если бы прям Кремль и там кружочек. Нет такого маршрута. Кремлю, шалка Но когда-нибудь будет. Собор Василия Уожинного. И дорога. С горки. Отдыхаем, расслабляемся. Значит, потом будем подниматься. И это будет в конце дистанции. С ускорением? С ускорением. О. Ну вот, обижали Крем наполовину наверное, и бежим вдоль там Кремля. Еще одна маршрут. Опять. Соответственно, наверное. сейчас пробежим по набережной, потом в Александровский сад и оттуда возвращаемся. То есть, в общем, маршрут вокруг Кремля. Ну, пешком я, наверное, сразу не, не скоро бы сюда дошел. Предлагаю, что половинку мы примерно пробежали Скоро будет поворот направо И начнется обратный отсчет в горку Еще добрые тренеры обещают нам ускорение Что? Сил? Держись, держись! Какой молодец, бежишь впереди всех Почти на слово на ускорение А, понятно Батарейка паждается Ну может, оно такой будет Мягкое ускорение. Сейчас узнаем. Недолго осталось. Ну вот, выложу YouTube, назову пробежку вокруг Кремля. Кто никогда не бегал, смог сделать виртуальный тур. Надо еще так вот это записать. Чтобы прошли только самые смелые и мужественные. Ну вот, сейчас мы забежим в парк. опс опс опс Ну что, не читай тренера, я в тройке И это очень хорошо. Срабатывает правило, чем меньше прецедентов, тем больше шансов на победу. Девчонку постараюсь обогнать. А с парнем посоревнуемся. Ну вот, на нервах они уже начинают делать ошибки. Так что у нас... Шансы есть Если дадут ускорение отложу свою победу до следующего раза Ну и потом девушкам надо вступать. И все равно в тройке лидер. Бежим дальше. Выдавляем из Александр сада Чуть-чуть Но сил явно мало Я еще подъем Йо. Почти сдался Но я не сдаюсь В общем, здесь понимаешь Как тяжело сократить это Расстояние последние метры Когда сил нет Но, как говорил Йоханнес, у каждого Ты должен быть свой ревет, или лес, у каждого должен быть свой марафон. Так что бегите навстречу с вами царю. Не сдавайтесь. 50 метров. Вижу мини, вижу тумбы. А, умираю! Воды! Вот наши победители, вот наши благодетельницы. А вот я. Второе место, но такими темпами я 10 километров не пробегу. Надо тренироваться. Прекрасно, дамы, уступить более высокое место? Ну, я понял, что мне, как новичку, сделали скидку, чтобы я в следующий раз занял первое. Правда? Вот ну, такие они, девчонки, добрые всегда, всегда поддерживают наш успех и помогают нам. Ну вот, сейчас нас добьют разминкой, в прошлый раз я чуть не умер на ней. Снимать не буду, можете все на моем канале посмотреть. Думаю, будет примерно так же выглядеть все. Но, ребята, все равно за это большое спасибо.